Всем привет! Продолжим нашу тему современных слов в английском языке, которые удачно перекочевали в русский язык. Сегодня на очереди прилагательные. Если вы еще не видели видео с существительными, то обязательно посмотрите его на нашем канале. С вами Вероника и Puzzle English. Поехали! Начнем сегодня со слова зашкварный, потому что так много запросов на это слово. И это не английское слово. Все просто. Поехали дальше. Драйвовый. Думаю, что все понимают, что это от английского слова drive, которое означает водить, как глагол в прямом смысле: I enjoy driving. Я люблю, наслаждаюсь вождением машины. Let's go to the mall. I'll drive. Поехали в ТЦ Я за рулем Как глагол в переносном смысле It drives me crazy Это сводит меня с ума Или she drives him mad Она сводит его с ума Как прилагательное He was the driving force behind their success Он был движущей силой их успеха Следующее слово Cringe, Cringe. Примерно то же самое, что и зашкварно, молодежь, да? Вы же также это используете? Cringe – это вообще съеживаться, поэтому отсюда пошло и второе значение – чувствовать себя неловко, чувствовать, что стыдно. Если используем как глагол, то, например, She was scared, so she cringed in the corner. Она была так напугана, что сжалась в уголочке. Наш учитель чувствует себя неловко каждый раз, когда слышит сленговые слова. Как прилагательное? И this is so cringe. Это так ренджово. Следующее слово – кликбейтный. Это очень популярное слово среди СМ-щиков и Ютубщиков. То есть это что-то такое, на что хочется кликнуть. Обычно это кликбейтный заголовок. Но сначала вопрос на засыпку. А вы сможете правильно угадать, как оно пишется? Так? М -м. Так? Тоже нет. Барабанная дробь – кликбейт. Вот так. Может быть и существительным, и прилагательным в английском языке. Most clickbait images are used to more to the Множество кликбейтных картинок используется для того, чтобы привлечь больше трафика на сайт. Clickbait link. Предполагается, что кликбейтные заголовки должны заставить всех думать, что ты узнаешь что-то новое, если кликнешь на ссылку. Фейковый. от английского слова. Fake. Очень популярно используется и как глагол, и как существительное. Как глагол – это делать вид, притворяться, а как существительное – это неправда, недостоверность. Например, fake it till you make it. Это, наверное, слышали такое выражение. То есть, сделай вид или притворяйся до тех пор, пока ты это не сделаешь, пока это не станет правдой. I don't believe it. It's fake. Я не верю, это все фейк. There is tons of fake news on the internet. Сейчас тонны фейковых новостей в интернете. Следующее слово. Хайповый. Еще мы говорим хайповать. Здесь тоже обязано помучить вас написанием. Как пишется хайп на английском языке? Так, так, так, так, mm -mm. все нет. Хайп. В английском может быть и глаголом, и существительным, и прилагательным все в лучших традициях английского языка давайте рассмотрим на примерах There's been a lot of hype around this event. вокруг этого события открытие этой галереи будет самым хайповым событием этого сезона они пытались хайпануть со своим новым продуктом с помощью лотереи подытожим существительные разобрали Прилагательные разобрали в этом видео. Остались глаголы. И по традиции, чтобы сделать видео про глаголы, нам нужно получить много комментариев от вас. И может быть еще какие-то слова, которые вы хотели бы разобрать. Их тоже можно смело писать в комментариях. Спасибо, что сегодня были с нами. Это Вероника и Puzzle English.